Обычный день, обычная колда, обычный стрим, но ну, ничего не предвещало такого разворота событий. Досмотри да данное видео до конца, я думаю, тебе понравится. Данное видео тебе явно поднимет настроение. Не забудь прожать лайк, оставить свой комментарий и подписаться, если ты этого еще не сделал. Приятного просмотра. Зачем стреляешь? Вот они наверху. Да нахуй, вот вы вообще в них стреляли, алё, блядь. Ну типа, блядь. Нахуя. <с government> <сосы> <сосы> Там девушка очень возмущена. <сосы>. <сосы> Она очень возмущена. Что, вы его забрали? Там у нас сверху ещё тип есть. Вот зачем они в нас стреляли, да? Неходя. Да. Вот не стреляли. Блять, бы. ну извини. Ну извини, ну, блять, ну извини, это я с дробоша что-то выбнулся. А хотел бы снова можно. у вас тоже дробошистый. Можно наш... Да, да, пусть идет забирать. Забирай. Забирай, не, не, не, не стреляйте, не стреляйте ни в кого, да все, все, не нервничайте, все, не нервничайте Нормальный тип Нам начали стрелять в этот вертолет, у нас было всего двое, потому что я с дробовика, я думал Слушай, можно, да, заберешься? Да, да, пусть идет, все Нет, нормально, иди. На... Не убивая никого. Иди. все, нормальный тип, ебать. Все, только не, не стреляйте. Да, стреляй. с, ва... серьезно, с вас стреляй. подписка на канал Бобруха. Как? как как подписка? Прям сейчас да. можешь зайти. Прям сейчас можешь зайти. Как? Да, можешь Ты на стрим играй. зайти, Бобруха. Как называется? Бабруха, Можете вы его Убить его? Зачем его убить? Да ладно, прилетайте сюда, мы вас здесь а подождем, давайте... залутайте здесь. Потому что это Нет, не затимимся, нет. <соторит> прилетай, я хочу а с тобой почему? поговорить. А почему мы не затимимся? <соторит> <соторит> давай, Потому давай, если нет, я сказал. А, а какой ты вреденный ник? В смысле, в чем ты вреден? Блядь, ну не, убивай, не Да, да не, не стреляйте не... вы в него, вы чё стреляете? Не убивай! А, все, а все, все. не убивай, видишь, лежит. Понял, убивай. я думал, кто это такой? Не надо, он, я же, не сказал, понял, я... он да я же сказал, что мы их сейчас ждать будем. Ты далеко не уходи от я нас, тебя... а то убьют. Я тебе пластину дал. Броня и. Тинетку, блять. Э, вредина, давай лети сюда, я тебя здесь жду. Сам ты вредина. Да, давай, давай. Нет, я не принципиально к нему не полечу. Да уходит. Ты что уходишь? Она ушла. Стой, иди сюда. Сюда иди. Иди сюда, сказал. Сюда иди. Ой, у тебя команда там. Да, данная вредина к нам так и не прилетела. Прилетели ее три тиммейта. Мы с ними побегали. А пока добежали до этой вредины, наткнулись на два склада, которые порешали ее тиммейтов, меня, ну и практически мы заняли топ-2 только. Но данный видос выложен для того, чтобы поднять вам настроение. Вот такие иногда моменты бывают в холде. Это то, что радует меня и заставляет меня играть дальше. Спасибо всем за просмотр. Хорошего дня. Пока-пока.